Сочиню книга из серии «Я сам». В этой книге собраны различные рассказы, а также есть инструменты, с помощью которых эти рассказы можно озвучивать.